Популяция бизонов Донецкого Кряжа пополнилась. Донецкого ландшафтового парка Донецкий кряж на востоке ДНР пополнилась новыми особами. В научно-производственном комплексе э, три бизончика родились в мае-июне этого года. Вот так вот. Я удивлен, вот, потому что единственных ближайших э, этих самых бизонов. Я знал, что в Беларуси вроде как есть. Это что получается? Что Беларусия находится на нашей территории. Вот. Ну и соответственно бизоны. И ш... Получается, что вся эта жмеринка со Буфалы. всеми этими бизонами, вот этими всеми дикими западами, она тоже здесь находится у нас. Все на ДНРщине, все спрятано, да, завуалировано как-то. Ну как говорился это самый, да, будем искать. О, конкурентов как убирают. Опа. Вот. И, и вот это... дальше смотрите, да, тут вот, гифка, <смех> вот она довольно быстро сейчас закончится. <смех> вот вспоминаем опять же незабвинного Владимира Семеновича, да, «Песня и находца». Вот он, видите, на сетни, конечно, весит, как на там, ничего сути не играет, но зато воля, блин, и вот первый прибежал этот конь. Вот так вот. Это просто феноменально, Дрых наверху, упал чуть-чуть, что-то это, и продолжает и, таком и абсолютно ничего с ним не случилось и не случится. Вот. Потому что это животное вот устроено ну, должным образом. Биоинженеры потрудились на славу, когда создавали такой вот, да? вот. Не то, что для человека придумали со стула, со скамейки человек может упасть и, так сказать, или инвалидом стать, или да. вообще копыта Я от, откинуть. Я Когда-то считал, что там с высоты своего роста может это самое упасть и убиться. Ну а тут, да, действительно даже со стула. Красная река в долинах Куска Перу. Вот. Ну, там почему-то только это раз в году какими-то минералами оно там наполняется, и поэтому такой цвет. Ну, опять же, какие-то лаборатории что-то сливают. Секретная подземная. хер ну, вот и вот у них есть определенная этот самый да вентиляция там э, слив э, отходов каких-то с определенной периодичностью да ну как обычно вот эти шламовые отстойники mm -hmm. это называется а под это какую-нибудь можно даже эту самую легенду миф так что сейчас немного наших и закругляемся. Давай так, да-то там. А, нет, это же мы показали. Михаил Маренко. О том, что коте это искусственное существо, произведенное на заводах, говорит их любовь залезать в коробки и сидеть там. Вне зависимости от размера котея. Типа вернуться на прородину, да? Где сделали? Так, что давай это ретро покажем. Для чего-то же снимали его. А, это это еще. Ну давай. Так, пробежимся побыстрее. Пр всякие радио, радиолы старые. Ну, это то, что у нас там. Завалялась Вега Стерео Ну даже не у нас, а у родичей у Сережей футбол. Прикольный, вот я это, помню, этот, играл. Я не помню даже точно уж в каком возрасте. Ну, может, лет 7, может быть, 10 максимум мне подарили когда-то на день рождения. Ну, вот. Мячик там, шарик. Ну, лупят эти футболисты. Улетал этот шарик. Надо там нежненько, нежненько. Очень нежненько. Ну, прикольно, конечно. Можно удовольствие было получить, поиграть. Вот. Занимался ну, я над этим самым. Специально ж прогибал их там по-разному. Вот, удалось довести до того что любой буквально из игроков кому попадал этот шарик металлический можно было да? да можно попасть и попасть в ворота некоторых умудрился настроить так что даже вратарь которого двигаешь вот так вот таким ползунком просто не защищает потому что навесиком если правильно натянуть пружинку, с правильным этим самым, да, угол настроен уже, да, а правильно натянуть, что он навесиком через э, вратаря и никак отбить нельзя. В общем, было такое увлечение у меня. Спорт-2, как там, он на транзисторах еще. Ну да, 8 транзисторов. Это э, матушка покупала Сереже, ожидая возвращения из Германии со службы. Вот, вот, такие были. Это год где-то 71-й получается. Вот, тогда это еще было модно. На восьми. Классно, как он выглядит? Черный этот самый. Чрт, дизайн бомбовский вообще. Вот, а вот это вот уже и пластик херовый, это 80, то ли второй, ну там даже будет, по-моему, то ли шестой даже, ну так вроде ничего, так форма, ну какой-то пластик такой, его кажется, что он так скрипит уже как-то, а там такой, как монолит тут, вот, спорт 2, а это альпинист, по-моему, тоже, это самый радио. Это дедушки покупали в эту, ну, называли, называли резиденция, вот, где он обычно отдыхал после трудно-праведных, так, среди дня вот уже в совсем пожилом таком возрасте yeah, даже он 89 вот. и всему. чтоб это самое, можно было послушать какие-то эти mm -hmm. и подремать mm -hmm. под буль-буль-буль-буль э, буль когда по радио что-то там дикторы о чем-то говорят вот. ну цена уже ж, понятное дело, что это уже постперестроечная когда рубли стали уже дико дорого mm -hmm. вот, То ну есть... точнее говоря эти э, ну, в общем дешевка я в это тоже что-то серьезно совершенно конечно в заброшенном состоянии но потому что интерес уже интерес уже к сожалению пропал я к такой до техники был почти э, равнодушен был у меня всплеск в восьмом классе помню, а потом как-то я неинтересно стало. Другие направления интересовали в жизни. Так, ну что, будем закругляться? Да, попробуем. Так, очень надеюсь, что было полезно. Во всяком случае, мы попытались показать, озвучить то, как мы мыслим, помочь другим, выходите на этот уровень понимания, да, не мыслить так же, как мы, а осознаваться, понимать, ну, так сказать, серьезность и масштаб, ну, я бы не сказал, проблемы, это все, все в наших силах, это все, и мы это подтверждаем, решить, поменять, изменить к лучшему. Вот я благодарю всех, кто поддерживал сегодняшний поток, кто пришел к нам сегодня. 29 зрителей вот сейчас под окончание. Ну, нормальный результат на данный момент линейного времени. Вот Подписывайтесь на наши ресурсы в Ютубе. Ник мой маяк, смотритель. Ставьте колокольчики, чтобы не пропускать ролики, стримы потоки наши добавляйтесь на рутубе на наш ресурс тоже в дзене там особо типа непропускаемые нигде ролики вроде бы как висят можно их смотреть Телеграм-канал, кроме того, что когда поток, можно задавать вопросы, как Миша Маленков, комментировать как-то. Там тоже выкладываются ролики, выкладываются нарезки Мишины, выкладываются потоки, выкладываются то, что, ну опять же, то, что блокируется на других ресурсах. Там это тоже все есть, тоже видео и аудиоматериалов полно. Тоже площадка для общения удобная Живой журнал, кто почитать любит, тоже приходите Там в основном удобно, что там есть, который мы все время предоставляем ссылку на, ну, на документ, как его назвать Пост да, в этом живом журнале, где перечислены все ссылки на все наши всевозможные ресурсы Как нам и с нами связаться и все ресурсы в вот, ВКонтакте в Одноклассниках добавляйтесь, друзья, Олег Пилюгин, вот там тоже ролики выкладываем, информацию к размышлению, да, вот, и наш, конечно, ВКонтакте, сообщество, да, все забыл, в Телеграме моя Правды, там Свет Маяка в сообществе ВКонтакте, тоже переходите, там тоже все так, целенаправленно собрано все ссылки на все наши ресурсы и возможно множество информации так это у нас по идее сегодня второй стрим да был стрим потом опять стрим вот этот теперь мы встречаемся с вами через два на 3 на вечерке кто желает приходите да, в четверг значит, ну, в общем эти самые выкладываются на, на YouTube ресурсах, да, эти да, вечерки, вечеринки приглашения, приглашения. Так Скайп, что кто, кто желает. Алексей 64, это для участия в Вече которая вот будет четверг ближайший. Так, а потом, скорее всего, мы, наверное, все-таки на маяке да, проведем да, игровой. игровой, потому что давно не было. Вот, пока я там написал приглашение, 20 это числа, по идее, ну, скорее всего, это будет на маяке так, ну давайте официальное, как обычно, традиционное закругление. Человечество имеет право знать правду. Мы стараемся изо всех сил докопаться до этой правды. И то, что мы накапываем, то, что мы нарываем, Даем в свободный доступ. Ничего не утаиваем абсолютно. Как бы не было от этого, ну скажем так, не очень приятно. Вот. Но, опять же... Познание правды, оно бесконечно, потому что, к сожалению, враг не дремлет, и те, которые, ну, якобы, какие-то союзники, сподвижники, или даже некоторые там супер-пупер продвинутые какие-то, как бы их назвать, да, гуру. Потому вот. что есть мы, вот, них смотровой, да, вот сын с, с отцом. А есть вот эти все сарадени и, и, и, и, и, и эры водолей и прочее, прочее. И сон их, вот этих вот говорящих голов, которые балаболят и мутят воду во пруду. И сколько их? Вот. Ч, ч, чему вот этому мутению нужно противодействовать, противостоять? Как это тяжело на самом деле. Вот. И вот абсолютно большинство из них... Если выдают какую-то правду, да, то это правда с примесью обмана, вот. Пропорции это уже у них у всех по-разному бывают, да, но ну, даже те, которые стараются чего-то там изыскивать, по большому счету, ну, несколько этих самых блогеров и блогерш мы упоминали, которые ведут более-менее, ну, здравую деятельность, да, по мере там заблуждения какого-то, это уже не суть важно, но тем не менее. Вот, по большому счету, вот, ну, практически безошибочно, уважительно относимся к, э, Дмитрию э, Чекрыжеву. Вот. а вот, допустим, Чукланов, ну, это интересная такая политика у этого персонажа, да, вот, казалось бы, мы выкладываем, конечно, в в Одноклассники, вроде бы, типа, там, земляка он рекламирует, да, Ворошилова, да, вот, рассказывает, какая то легендарная личность была, Тролли Валя, реальная это была личность, или все-таки это легендарная, ну, то есть, условно говоря, на жестком диске, э -э Всевышнего есть, а в реальной жизни такого персонажа не было. Но это или вот... композиция из нескольких живых или неживых да, людей на самом больно деле. больно он какой-то продвинутый, там круче самого там этого Юлия Цезаря. Вот, выдающийся, супер-выдающийся. Ну да, Луганск переименовали. В советское время город назывался Ворошиловоград. Вот, сейчас его опять называют Луганском. Вот, то есть земляк и все такое прочее. Вот. Но тем не менее, понимаете... Вот когда, ну, уважаемый, конечно, блогер, понятное дело, да, некоторые вещи озвучивал такие довольно интересные. Но понимаете, когда вот, вот он четыре э, ролика запилил э, во славу, так сказать, Ворошилова, да, Климента Ефремыча, вот, и Мельком, когда м, такие фразы у этого Чукланова, да, такие вот, да, звучат, он там вышел, уселся за пулемет, та та та, -та, -та, -та, -та пострелял, а потом вернулся опять себе в штаб. Вот, или вот такая фраза, да, да он крутой был, как там. Скор на расправу. Да, ск... да вот что-то такие эти термины. Понимаете, за вот этими словами кроется так, кровожадный тиран. Руки локоть в крови. Скор на вот. расправу это значит, так, вот эти, ход вот, все к стенке, и я пошел. Может быть даже не его руками, ну скорее всего не его руками. Вот, понимаете, то есть на самом деле вот эти все так называемые лидеры, там, большевистские, там, меньшевистские, не суть важно, вот эти все партийные деятели, бонзы эти всевозможные, это палачи, это палачи народа, на руках или на когтях которых, там, ну, миллионы-миллионы э, жизней загубленных, во славу чего, зачем, зачем вообще губить э, человечество, свой народ, вот, или не свой народ, ну, зачем это делать? Вот понимаете, вы вдумайтесь, за вот этими вот фразами кроются очень страшные вещи, вот, и надо это понимать, вглубь вот это, вникать вот этой информации, которую вам подает, цепляться за определенные слова, не считать, что это вот, понимаете, что вот а вот смотровой там цепляется, ко как всяким этим самым, нет, я же вижу, глубину вот этого, объем вот этой подачи вот этой всей информации понимаешь, что там на самом деле за каждой фразой, за каждым словом, что стоит на самом деле вот. поэтому восхваливать вот этих вот палачей нельзя какие бы они не были, с точками без точками они творили Советский Союз или Ресифещ, Но это на самом деле это просто палачи вот. поэтому задумывайтесь Задумывайтесь то, какие эти самые пропагандируют, какое направление, для чего. Зло в любом виде запрещено, тотально, повсеместно, навсегда. Живите по совести, как заповедовали наши великие предки. Вот, потому что все равно я верю, наши предки были. На земном плане бытия это были в телах, да, или это были, ну, условно говоря, на небесной сфере, да, в других мирах каких-то, но предки у нас были, потому что, так сказать, от пустоты, от э, сырости мы не могли возникнуть просто-напросто, нет, просто так не могли, значит, были у нас э, предстоящие какие-то существа, э, э, и мы появились вследствие их какой-то э, жизнедеятельности здесь, вот на земном плане, как вот э, И в телах мама, были. папа, э, Яновы, дедушка, бабушка, И да. И телесные Вот. Это однозначно. И не были они такими подонками, как пытаются нам это все дело рассказать. Вот обратите внимание, даже э, веды, да, э, там... Кто там? Дач Бог, да, Ёбнул Фату или Лелю. Я уж не помню, кто из них, как, чем почудил, да. Другой наш великий предок, да, вот тоже Бог какой-то. Другую эту луну шандарахнул, да. Остался только вот этот месяц, который, да, Алада и Лелю. что там враги захватили. Вот. Как они там появились? Лучше, да. Почему допустили туда врагов? И почему надо обязательно было ронять, чтобы на земле началась великая стужа, великое похолодание. Понимаете? Вот, то есть дружите с головой. У меня предки такое, у нас предки такой хренью не страдали. Вот, понимаете? Нет, этого не может быть. Поэтому давайте мы все-таки мухи отдельно, варенье отдельно. Вот такие вот пироги. Вот, не верьте все это дело, да, не верьте. Даже те, которые там супер-пупер, они там ведического направления, супер-пупер русские такие, что вы рядом не валялись. А вы проверяете их на здравость, на правду, на справедливость, на честь, на достоинство. Может они порочат э, честь и достоинство ваших предков, ваших конкретно предков. А в наших силах, и мы это сделаем, и даже перекуем этих плохих предков в хороших. Так, потому что правда это наше знамя, меч и щит. Вот, всем, абсолютно всем, жить по правде, по справедливости, кто это понимает и начал жить, тем добра, тепла и света. Сказано, сделано по совести, по чести, во благо. Свою волю озвучили этот поток, провели в меру сил, конечно. Олег, сын Сергия. Ян сын Олега, великие сыновья великого рода Пелюга и Белый Ус. Аканик Каник аканик смотровой, а -ка, маяк, смотритель. До следующих встреч. Пока.